И всем привет, дорог... Ой. всем привет, дорогие подписчики, вы наверное удивитесь, потому что я выпустил впервые за очень долгое время, как же это громко, я выключу пока звук, да, все. впервые за долгое время я выпустил хоть какое-то видео, вы уже можете видеть, здесь стоит пенёк для бабушки, которую еще не добавили в игру, вот его покрутил, нажав левой кнопкой мыши, что вы сейчас видите, это не Майнкрафт, повторяю, это не Майнкрафт, это не Майнкрафт, это Майнтест. Майнтест это игра похожая на Майнкрафт. Но это не Майнкрафт, снова повторяю, а это я. Эта игра Майнтест, она немного весьма. ну он такая, весьма получше Майнкрафта. Во-первых, за свои относительные свободы. Во-вторых, из-за простоты в создании всяких модификаций на языке Луа. Мы практически, я не знаю, любимый ли это мой язык, потому что я только на. Python в 2018 году программировал, потом на этот C перешел, потом всякое там учил. Мне было интересно, но ну, а теперь как немножко потерял интерес. Наверное, с этой игрой я по... снова получу мотивацию хакерить на своем компьютере, чтобы делать бесполезные вещи. Ну, можно теперь включить звук, послушать прекрасные звуковые эффекты хождения по песку, прекрасные, удивительно громкие. Эффекты я просто пока что убавлю звук. Вот, как же, какой же он у меня высокий был. 38% оставлю. Но это уже терпимо. И это не просто видео по моим тесту. У меня в голове зародилось уже много комментариев смешных, которые я по возможности буду использовать в этом обзоре модов. И да, это именно обзор модов. И не простой обзор модов. Это обзор мода, в котором есть Бабкин пенёк. Очень громкий Бабкин пенёк. Им мы пока не будем пользоваться. Мы уйдём в степь Казахстана. Хотя нет, это скорее какая-то... Пустыня. Кусты... Нет, это пустыня, Это самая из моих старых видео. Это... Мы ее нашли. Мы нашли кустыню. Именно в пустыне мы и будем делать обзор модов. Мод весьма интересный, потому что он добавляет компоненты для буровой установки. Видите, винтики уже на них крутятся, пропеллеры всякие там, ножи, вилки, которые я выдумал. Сломаю пока их, потому что они мне не нужны еще. У меня еще есть в инвентаре отвертка, очень хороший и полезный предмет, особенно когда ты строишь бур, потому что возможно ты захочешь, чтобы эти буровые головки направлялись вниз, но ты их не сможешь руками направить вниз, потому что так разработчик сделал, что нам приходится использовать отвертку. Правда, это весьма удобно. И очень даже логично, что я отверткой делаю такие сложные действия. По целому повороту кубического метра металла. Так, надо еще дальше зайти в пустыню, чтобы нас никто не нашел. О, там желтая пустыня начинается. Я вообще выдал плоский мир для обзора мода. Ой, кстати, у игрока анимация весьма качественная, как в этих аниме там низкое количество кадров в секунду, но при этом каждая картинка очень высокого разрешения и качества. Вот что же этот мод делает. Представьте себе сверло как ваш сосед, 5 утра, сосед, день, ночь, день распорядок, фуян, десантник. Фуян, я сказал. Фуян. Это какой-то китайский десантник, такое название. Не будем говорить на эту тему. Представьте себе, что у вас есть сверло, и вы хотите просверлить дыру где-нибудь. В песке, например, в кустыне. Ну ж как же это сделать? Предположим, что у вас обычное домашнее сверло, и... Вы забыли купить огромный 9-метровый бур, который мы сейчас и начнем собирать. Я, кстати, перед началом записи видео никак не планировал, что я буду здесь делать. Поэтому я сначала расставлю сами буровые головки с винтами, которые будут бурить дыру в земле, куда мы потом... Поедем как на лифте, ура! Лифт, ура, подземелье, ура! Там все равно ничего нет, только редкие самородки, золото. Еще там цинк должен быть, хром. Но это в другом моде. И это будет в другом обзоре модов. Но ну, это уже на ваше усмотрение, какого он должен быть размера. Но у меня 3 на 3 метра. Затем мы ставим здесь кинуть стальные листы, чтобы бабушка могла ходить. И бабка со своим пеньком. Пенёк, кстати, можно поставить прямо вот здесь. Кстати, я вам набрал, это не пенек, это на самом деле инвентарь, в который ты загружаешь топливо. Кстати, я топливо сейчас, скол, уголь, будет у меня на, на угле работать бур. Как в старые добрые времена, когда на угле... А что там на угле было? Да практически все было на угле и на дровах. А еще здесь есть такой крайне важный компонент. Автоматический... Буровой контроллер, ему ты устанавливаешь количество циклов. Один цикл это один ход в направлении соответствующем, а также одно пробурение одного метра, как же я плохо выразился. Ну допустим, мы хотим опуститься под землю на 10 метров, мы просто, мы пока не достроили, поэтому просто установим. сет, как по-корейски, 3. Set Тут еще есть несколько различных циферок дилей. Это количество секунд между каждым циклом. Если, например, одну секунду поставишь у каждую секунду, он будет опускаться на один метр, так и уже на два метра опустился, потому что я два раза выстрелил губами. Мы загрузили топливо. Можно, кстати, спрятать его в ящик. Если... Я в видео... Поставлю предупреждение о громкости. Снова заткните уши. Спасибо, что заткнули уши. Спасибо за внимание. Но это еще не весь бур. Здесь можно установить бабкин пенек, который будет поворачивать эту буровую установку. А поворачивать он ее будет вот таким образом. Я выключил звук снова. Вы оглохли. Нет, вы не оглохли, я вам наврал. Какой же красивый закат в Казахстане. Поэтому я его уберу и поставлю время, потому что мне подвластно время и пространство. Тайм 6 утра. О, все. Все хорошо. Снова утро. Кстати, мой любимый звук. Хождение по металлу. Что же в этом моде есть еще? На самом деле бур это не просто какое-то бесполезное сверло, которым можно только э, под землю лазать и шаскать там всяких гномиков искать. С ним можно и прокладывать целые дороги, целые асфальтированные дороги, которых в некоторых странах нет. А у нас с каким-то буром, я ск... уже много раз повторил это слово, наверное раз э, 30, возможно я ошибаюсь. У нас есть специальный модуль, строительный модуль, ой. Сначала мы загружаем в инвентарь нужные предметы. Например, мы хотим, чтобы он поставил... Ой, я сейчас найду, что он должен поставить. Да, теперь он провел анализ материала, который я ему дал. Поэтому он мне обратно вернул сдачу. Он будет ставить некоторый блок в направлении креста. Не обращайте внимания, это самый обычный черный крест. Да, но это пока что бесполезная установка, потому что он поедет только вниз. И он не сможет ставить вниз, потому что вот этот блок хотя нет он поначалу только будет работать вот этот блок будет загораживать его работу поэтому можно воспользоваться особым буром двойным он будет быть и сюда этот, этот блок будет просто высверлен уничтожен испепелен удален из пространства силой программирования. А на его место будет поставлен э, бесполезный блок угля, который мне не нужен, потому что у меня есть креатив, и я могу все, даже летать по Казахстану. Ой. Что-то я перестарался. Вы, наверное, ждете. Когда же он поедет на своем тупом э, подземном осле стальном. все можно начинать ехать. Это целый бур. Правда, там есть много разных компонентов. Это просто. Я просто покажу, как им пользоваться. Внимание. Заткните уши. Я пока выключу звук, потому что это не совсем приятный звуковой эффект. Dictron has insufficient building materials. Но как же мы поднимемся обратно? Но для этого есть специальный модуль. Толкательный. Пушинг, он даже так называется. Пушинг модуль. Кстати, все... Толкательные и автоматические модули будут перемещать нашу установку в том направлении, в котором направлена их выпуклая головка. А вот в обратном направлении будет как это показать, вот будет интересная панелька, на которой ничего не разобрать. Какие-то краски, белые, желтые, зеленые. Наверное, это стрелочка вверх, потому что... Хотя нет, я перепутал. Вот стрелочка эта стрелочка для кое-чего другого нужна для поворота в другую сторону, если ты все-таки сошел с ума и собираешься ехать в несколько другом направлении, не то не просто вниз, например, лестницу строить. Поднимемся же наверх. Ой, простите меня, я забыл вам напомнить, что. Звуковые эффекты здесь очень громкие, даже выключение звука не поможет, потому что я его и вам не выключу, я его вам еще громче сделаю, хотя шучу, я вас. у меня, кстати, хлеб скоро приготовится, точнее тесто, сделаю из него черный хлеб, угощу всех, не буду, конечно, продавать этот черный хлеб, то, что он мой. И это далеко не весь функционал буровой установки, сначала вытащим, потом бросим ее, потому что она нам больше не нужна. И начнем строить будущее. Начнем строить дороги. А дороги у нас будут из чего-нибудь хорошего. Например, из стали. С чего еще делают дороги? Из стали, конечно же. Ну или из досок, или из кирпича какого-нибудь. Пустынного кирпича, например. Я сейчас попытаюсь выдать самому себе очень много камня, чтобы не мучаться. Ну да, я перестарался, наверное, но все равно хорошо постарался. 500 камня это больше, чем один стак. Ой, у меня уже 499 камня. Куда же он делся? Скоро он вообще пропадет. Мы все пропадем. Смерть неизбежна. Но для начала мы направим их вниз, потому что они будут под самой установкой ставить наши любимые блоки. Кстати, здесь есть. Боковая панель, она мне, кстати, очень нравится. Если вы дизайнеры тратите свое время, советую пользоваться. Вообще очень хорошо выглядит, если честно. Если не учитывать, что у нашего героя сломана шея, потому что в оригинальной игре у него вообще либо нет шеи, либо, она... либо он инвалид, у него гипс, поэтому он не может двигать позвоночником в целом. Ну, немножко может двигать в области креста и там... О, он машет. Привет всем. но для начала мы загрузим наш любимый камень. Конечно же, дадим нам нашему... Нашим... Ой. Дадим нашим строителям образец камня. Почему же они не знают все таки что такое камень? Да, они не знают, что такое камень, поэтому им надо показать, какой у него состав. Да, и на этот камень, и они каким-то образом найдут по его атомной массе и другим параметрам в инвентаре и выберут его под магическими железными руками. Да, но я не установил, кстати, модуль самый главный, которым вообще надо управлять. Вот мы сделали очень весьма эффективный асфальтоукладчик, только надо добавить асфальт в игру вообще будет все хорошо. Правда, здесь еще есть бетон, еще есть армированный бетон, еще видел мод на оружие, но это один из самых скучных модов, для, особенно для разумных людей. Вот, можно начать исполнять. Ой, ой, ой, ой, ой, я забыл его заправить. Он, кстати, очень неприятно пищит, но это объяснимо, потому что все-таки это, как бы, информационное уведомление, и пользователь должен знать, что он не так сделал можно запускать будет дорога от 50 метров в длину и 3 метров в ширину уже скучно. Кстати, здесь был мод на велосипед, но я его забыл добавить. Всем привет, дорогие подписчики. Привет снова. Я быстро добавил мод на велосипед. О, кстати, он остановился, потому что я перезашел. Я пока буду так а Велосипед. Его, кстати, можно покрасить. При помощи специального устройства. Краситель велосипедов. Окрашиватель велосипедов. Сначала надо установить ему цвет в каком-нибудь там формате Hex. О, хороший цвет. О, нет, нет, нет, только Если честно, мне очень нравится этот цвет. Жаль, что никакого звука нет при окрашивании. Хороший велосипед, если честно. Наш герой достанет из своего подпространства. Волшебный шлем, потом сядет на велосипед. Видимо, у него все-таки вылечился позвоночник, раз он теперь ездить может. Ура! Поехали за буром. О, встал на задний колесо. Вот видите, что здесь. Теперь можно посмотреть, что же может делать он. Ой, да, все. Используя другие моды. В нем есть такой предмет, как выпускатели инвентаря. Возможно, я неправильно перевел Inventory Ejector. Выбрасыватель инвентаре, да, точно. Он работает в основном, используя мод Pipeworks. Это очень интересный и полезный мод. Для хакеров и прочих любознательных людей рекомендую. Ну да, пшикнул песком. О, теперь пшикнул еще камушком каким-то желтым. О, всё как уже он быстро работает. Ну, можно вот так сделать. Поэтому он будет долго пшикать, наверное. Да, я был прав. все таки понять, как работает эта игра, достаточно легко. Особенно, если ты умеешь читать код. Потому что этот код, игровой, можно прочитать прямо в процессе игры. Но я этого сейчас делать не буду, потому что это откроет мой рабочий стол, а я нанимаюсь и не хочу ничего показывать. Так, точно есть топливо? Да, есть. Я заработал вам разрыв ушей. Никогда не благодарите меня, мне не надо за такое благодарить, потому что я совершил ужасное преступление. Мы спускаемся теперь глубоко под землю, под слой песка, в камне, которые скоро начнутся, наверное. Что же я еще хотел показать? Ну а в принципе, в этом моде мало чего есть, но я посчитал его достаточно увлекательным по сравнению с другими, что вы показаете на своем личном канале, моем любимом личном канале. О, кстати, вот тот самый блок и слиток, латуни. Мой мозг подумал, что солнце можно обойти, но я как всегда ошибался, это очень меня разочаровало, поэтому я больше не буду в это играть. Спасибо, конечно, за просмотр мод на велосипеды. Я еще обязательно покажу вам. Это очень хороший мод, на нем можно разогнаться. Ура, поехали! Наш анонимус в каске, которому ослепило глаза, наверное, может мне и кажется. Ой, все, он выехал на бездорожье, теперь он будет замедляться по песку. Интересно, а как вообще по песку на велосипеде едут? Наверное, просто берут и едут. Какой же интересный отсюда вид! Хороший скриншот получится. Ой, ой, нет, нет, я не, я не это хотел. Вот, все. На превью скриншот.